наш обзор, который я назвала «От обогащения питания к продлению жизни и укреплению здоровья» и «Эмогенесс». Посмотрите, пожалуйста, на высказывание очень интересного человека, Нобелевского лауреата по литературе, писателя Пауля Томаса Манна. Он сказал, что человек молод и стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. Я желаю всем наш, нам ощущать себя вне зависимости от паспортного возраста, молодыми и полными сил. И, конечно, хорошо, что есть средства и возможности для того, чтобы это реализовать на практике. Давайте посмотрим с вами и вспомним еще раз, может быть, с какой-то другой точки зрения, что же вносит, собственно говоря, вклад в нынешние времена в старение нашего организма. Следующий слайд, пожалуйста. У старения есть, как бы, с точки зрения медицинской, три составляющих, три кита. Первая составляющая – это так называемые дефицитные состояния. И вот э, тоже есть сейчас довольно модное выражение, называется субоптимальное здоровье. Человек ощущает себя здоровым, но врач уже не может написать ему в диагнозе «практически здоров», потому что уже имеется или дефицит йода, или витаминов, минералов, или дисбактериоз, то есть состояние здоровья нарушено. Вторая часть – это дегенеративные заболевания. Это значит, что с возрастом какие-то наши органы и системы изнашиваются в большей или меньшей степени, и, естественно, это тоже вносит свой вклад в общее старение организма. И третье, максимальное, скажем, по своему значению, влиянию составляющее – это хронические неинфекционные болезни, сахарный диабет, гипертония, ожирение, которые воль, без каких-то ярких симптомов подтачивают весь организм и вызывают ускоренное старение. И вот посмотрите справа на слайде, это очень интересный и показательный вопрос одного из партнеров. Почему действие добавок столь разительно? На одних быстро и замечательно, видно невооруженным взглядом, на других никакого. У подруги никаких, а у меня у самой результаты замечательные. То есть, исходя из того, на какой ступени вот этих процессов старения мы находимся, Вклад может быть более или менее ощутимым сначала, но как я покажу вам далее, этот вклад есть везде. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Я, конечно, дорогие друзья, прошу заранее у вас прощения, потому что я опять буду вас загружать большим объемом информации. Но мне очень хочется, чтобы вы поняли, собственно говоря, как глубока была научная работа тех ученых, которые, собственно, создавали М и ПМ. Это, скажем так, адаптированная версия из иллюстрации практического руководства для эндокринологов, внимания, то есть врачей-эндокринологов, по э, использованию биологически активных добавок. Э, как вы видите, то есть ассоциация авторитетная, Соединенные Штаты Америки, это в медицинском журнале, было напечатано, э, я привела иллюстрацию из журнала 2003 года, но поверьте, за 13 лет ничего не изменилось, то есть все то же самое. Так вот, посмотрите, профилактика или лечение. Все вот эти пункты, что вы видите здесь, они все в равной мере используются в медицине для того, чтобы э, улучшить состояние здоровья, продлить жизнь, сделать ее более качественной, бороться с заболеваниями. Как вы знаете, вы приходите к врачу, даже если у вас есть какое-то заболевание, первым пунктом там стоит соблюдение диеты такой-то. То есть еда сама по себе – играет важную роль. Вы видите на иллюстрации пищевую пирамиду, о которой постоянно мы так много с вами говорим. Вторая ступень – пищевые добавки, то есть обогащение питания теми веществами, которых нам не хватает из-за неправильного образа жизни, из-за того, что мы живем в городах и так далее. Это, о чем мы говорили? Следующая ступень – нутрицертики, то есть это уже не просто пищевые добавки, это пищевые добавки с активными компонентами, как правило, натурального происхождения, которые влияют на состояние организма, корректируют определенные функции. Мы дальше посмотрим, какие, исходя из примера ПМ, безрецептурные лекарства, само собой то, что вы можете пойти купить в аптеке без рецепта врача, и лекарства, естественно, мы все знаем, что и эта ступень лечения тоже есть. Но вы видите, стрелка направлена в обе стороны. То есть ни один из компонентов не пренебрегается в современной медицине, а особенно эндокринологи это признают в Штатах, настолько, что у них есть отдельное руководство по использованию, как я уже сказала, биологически активных добавок. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Я думаю, что те, кто участвовал в прошлом вебинаре, помнят, когда мы говорили про АМ, что мы говорили с вами о том, что во всем важно равновесие. Анна, следующий слайд, пожалуйста. И э, равновесие это настолько важно, что в медицине создалось отдельное течение, так называемая функциональная медицина, мои коллеги наверняка знают об этом, э, если они присутствуют сейчас на вебинаре. То есть это такое направление, которое направлено на обогащение питания веществами с благоприятным воздействием на работу организма для коррекции нарушений, как на ранних стадиях, когда, вот мы с вами говорили, есть субоптимальное здоровье, дефицит, но еще нет заболевания ярко проявившего себя, так и на поздних стадиях заболевания. Мы очень часто говорим с партнерами на скайп-линии о том, что, скажем так, клиент на, к сожалению, последнем этапе онкологического заболевания или сердечной недостаточности, но мы и там стараемся помочь тем, что мы улучшаем качество жизни и от этого тоже есть результат, и на любой, собственно, стадии нашей жизни ее качество очень важно. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Начинаю грузить вас, дорогие друзья, пристегните ремни. Из, собственно говоря, того же руководства, и не стала я э, приводить более современный вариант, потому что там сейчас идут огромные баталии о том, чтобы часть биологически активных добавок вообще включить в реестр лекарств, то есть еще неизвестно, о чем мы с вами будем говорить через несколько лет, да? Такой свод достаточно серьезной информации, которая приводится для американских эндокринологов по действию корректирующему, заметьте, то есть не активирующему, не подавляющему, а именно корректирующему на разные органы и системы и, Указаны пищевые добавки и нутрицептики, которые, собственно говоря, обладают таким доказанным действием. То есть это, э, в этом журнале приводились только те вещества, по которым были э, научно обоснованные доказательства. Я сюда включила в эту таблицу те компоненты, которые вы частенько видите, когда смотрите на продукты ЖНС, на их состав. И, и так как вы видите пробиотики, которые, собственно говоря, вроде бы банально регулируют состояние экологии нашего кишечника, оказывают воздействие и на работу надпочечников. Естественно, витамины группы В и витамин С даже не обсуждаются. Антиоксиданты, которые мы так любим и в кардиологии, и в продлении жизни, и в увеличении размеров теломер, то есть витамины группы В, и кофермент Q, и липоевая кислота, и кверцетины, витамины С и Е. E. Следующий слайд, пожалуйста. Надеюсь, что будет запись вебинара, потому что понимаю, что информация так достаточно сжата, но потом, может быть, захочется вернуться к ней и как-то все это переосмыслить, или когда будут вопросы какие-то от ваших друзей, коллег, клиентов, партнеров, чтобы вы могли тоже, собственно говоря, ответить на эти вопросы. Посмотрите, щитовидная железа, как вообще предлагаю вам восхититься, Во-первых, красотой нашего организма, как все взаимосвязано и как все влияет одно на другое, неразрывно связано. Поэтому, собственно говоря, семейная медицина актуальна во всем мире, потому что невозможно отделить одну часть организма от другой э и лечить что-то одно или влиять на что-то одно, не затрагивая других частей. А также предлагаем восхититься вам научной мыслью э создателей продуктов GNS. Посмотрите, как они все учли. Итак, работа щитовидной железы, посмотрите, не только йод, раскрученный, скажем так, и известный из органов, из средств массовой информации своим влиянием на щитовидную железу, но также и омега-жирные, полиненасыщенные жирные кислоты, винолевая кислота, витамины, все это влияет на работу щитовидной железы. Метионин, который мы знаем как антиоксидант и гепатопротектор, то есть защищающий работу печени, он влияет и на работу щитовидной железы тоже. Уровень холестерина в крови вы тоже посмотрели. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. То есть, какое многоплановое действие? Я подвожу вас к тому, что насколько многоплановым является еще и действие МПМ по своей сути, потому что там тоже эти компоненты содержатся. Итак, инсулин и контроль гликозы это напрямую профилактика сахарного диабета или улучшение контроля, если уже есть сахарный диабет второго типа особенно микроэлементы витамины d и е e. кстати есть очень серьезные работы о том что применение витамина D в профилактических дозах уменьшает, собственно говоря, заболеваемость с сахарным диабетом второго типа, ну естественно, цинка, омега-3, полиненасыщенные жирной кислоты. Менопауза. Обратите внимание, было доказано благоприятное действие экстракта готуколы, колы сои, витаминов группы В и фолиевой кислоты на состояние женщин в менопаузе, в перименопаузе, на Количество приливов и их интенсивность. Как вы помните, из прошлого вебинара в ЭМ содержится экстракт Гутуколы, и многие говорят, что, собственно говоря, интенсивность приливов уменьшалась у тех людей, которые начали использовать АМПМ для обогащения питания. Следующий слайд, пожалуйста. Опять-таки, коррекция нарушений менструального цикла, свое благотворное влияние на этот э, спектр оказали хром, магний, опять-таки, омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, а также инозитол и витамин Е. И, э, как я хочу вам здесь продемонстрировать, мужчины и женщины не просто так духовно взаимосвязаны, но и гормональные, э, скажем так, аспекты во многом регулируются похоже. Соответственно, изофлавоны сои, лицетин и витамин Е не только для женщин важны в переменопаузе, но и для мужчин, для того, чтобы, скажем так, они сохранили свою молодость, несмотря на паспортный возраст как можно дольше. Эти вещества тоже играют серьезную роль. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Дорогие друзья, если я... Очень сильно буду вас грузить, вы, пожалуйста, пишите, и я постараюсь как-то уменьшить напор в следующий раз или разделить на несколько частей. Но мне хотелось действительно поделиться с вами этой информацией. Итак, здесь табличка еще более интересная, и я знаю, что частенько в нашей аудитории есть и врачи, практикующие и мои коллеги, им будет тоже интересно. Это вещества, то есть немножко обратный процесс – которые были исследованы, у них есть серьезная доказательная база а, в каких-то областях здравоохранения. И мои коллеги подтвердят, что многие из этих веществ начинали свою, скажем так, карьеру как пищевые добавки, а... Сейчас есть медицинские препараты, зарегистрированные, содержащие эти вещества, которые используются для лечения уже проявившихся заболеваний, то есть не только для профилактики, но и заболеваний, которые уже проявляются какими-то симптомами. Итак, вы видите кофермент Q, это в основном заболевание сердца и группа митохондриальных расстройства, такое сложное название, это генетическое заболевание. Флавоноиды, изофлавоны, сои и других растений – Точно так же здесь и заболевания, поскольку они еще и снижают уровень холестерина, влияние на переменопаузу, особенно приливы, и остеопороз, что тоже немаловажно. Кто не знает, остеопороз это такое нарушение, когда минеральная плотность костей уменьшается, и, соответственно, это грозит э, преждевременными, ранними переломами, ну, патологическими переломами, скажем так. Фитостиролы тоже вещества, содержащиеся в растениях и также этот компонент входит и в комплекс ЭМПМ, влияние на уровень холестерина крови. Глутамин используется в критической медицине, особенно при инсультах, но это больше за рубежом, у нас в России пока нет, как коррекция поражений слизистых при химиотерапии, ну, в российских рекомендациях пока этого нет, но в Соединенных Штатах Америки это используется уже более 10 лет. Посмотрите следующий слайд, пожалуйста. О, Отлично. <смех> Таурин, который у нас используется э, в странах СНГ э, зачастую для коррекции каких-то нарушений у людей с сахарным диабетом, за рубежом активно используется для, скажем так, улучшения состояния печени и э, при, скажем так, поражениях алкогольной этиологии. Карнитин, который пока э, не входит в допинг, хотя это родственник, в общем, злополучного мельдония, э, используется широко при утомлении и при физических перегрузках, и также, естественно, и при хронических заболеваниях сердца, потому что вообще улучшает восстановление мышц э, после каких-то вот серьезных нагрузок, как я сказала, а также при заболеваниях почек тоже карнитин используется. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, мне даже не надо, наверное, ничего про них говорить, но вам, возможно, будет интересно, что это не только влияние на уровень жиров, крови, профилактика болезни сердца, но также и благотворное действие на состояние кишечника, и его слизистой. Пробиотики, естественно, дисбактериоз, естественно, воспалительные заболевания кишечника. Но опять-таки хочу вам сказать, дорогие друзья, что э, очень много до сих пор идет э, диспутов по поводу пробиотиков. Одно время их использовали в качестве лекарств, потом сказали, нет, это биологически активные добавки, и вообще понятия дисбактериоз нет. Потом, значит, решили исследовать все-таки проблему глубже и выяснилось, что зачастую серьезные заболевания типа ревматоидного артрита и других заболеваний, связанных с нарушенным иммунитетом, тоже каким-то образом связаны с дисбактериозом. В общем, баталии идут в моей клинической практике, естественно... Я вижу и согласна со многими коллегами, которые констатируют то же самое, что если есть нарушение экологии кишечника, это не может не сказаться на состоянии всего здоровья. Ну и научных работ сейчас предостаточно. Те, кто имеет возможность э, побывать, вот сейчас проходит конгресс терапевтов э, в Новосибирске, тоже слышали, что и этот аспект является важным, было сегодня пару докладов. Давайте продолжим дальше. Еще один компонент комплекса ЭМПМ Халин. Как видите, это и гепатопротектор достаточно серьезный, но ни, одно, ни одна формула молочная для грудного вскармливания сейчас не обходится без Халина, то есть просто не выпустят на рынок молочные формулы для детей, если там халина нет. Поэтому и при беременности, собственно говоря, он тоже рекомендован для приема. Мелатонин о котором мы с вами будем сегодня говорить, используется не только при нарушениях сна, но и для улучшения состояния в менопаузе, то есть коррекции перепадов настроения для того чтобы уменьшить частоту интенсивность приливов. Мне кажется, что я уже совсем вас нагрузила, но давайте немножечко еще напряжемся и потом перейдем к самому интересному. Лепоевая кислота, диабетическая нейропатия. Кром, тоже контроль глюкозы, то есть то, о чем я постоянно говорю, сахарный диабет, который вносит очень серьезную лепту в старение и смертность, как вы видите, есть компоненты ВМПМ, которые тоже влияют на этот аспект. И линоленовая кислота, защитное действие на нервы, то есть, соответственно, есть доказательная база о благотворном влиянии этой э, кислоты ненасыщенной на... Э, Состояние больных с нейропатией. Итак, как вы видите, создатели э, продуктов GNS, в общем, очень сильно поработали, явно собрали все передовые достижения медицинской науки и учли все таким гармоничным образом, что, собственно говоря, ну, вот я как клинический врач представляю, что вот если бы мне дали задачу что-то подобное создать, ну, наверное я не дотянула бы до такой идеи. Поэтому, следующий слайд, пожалуйста. Как вы видите, все важно в организме и, соответственно, ЭМ, это не просто витаминные добавки, а собственно говоря, они потому и причисляются по американской классификации к нутрицептикам то есть это, скажем так, комбинация с двух слов, да, это питание и фарма лекарство, то есть вроде как питательное лекарство, да, или лечебное питание. Следующий слайд, пожалуйста. Один из партнеров, мне очень понравилось это высказывание, в прошлый раз, когда мы говорили про ЭМ, сказал, что это просто настоящие витамины для космонавтов. Ну, хочу вам сказать, что, конечно, мы все-таки ходим по Земле и продумывали ЭМПМ для нас, потому что у космонавтов... Условия жизненные вообще очень серьезные на орбите, у них повышенный расход витаминов минералов, да еще и действие радиации, которое требует еще более серьезной антиоксидантной поддержки, еще и критическое значение микробного равновесия в кишечнике, то есть им нужно еще больше пробиотиков, чем нам. Но, тем не менее... Какая-то, в общем, доля истины в ваших высказываниях была, потому что похожи на космонавтов, таки похожие, как говорят в Одессе. Перейдите, пожалуйста, к следующему слайду. Давайте вплотную подойдем к нашему герою сегодняшнему. Это ПМ, то есть комплекс, который принимается вечером на ночь. Он, так же, как и М, состоит из целого ряда групп, Э, то есть это не только витамины и микроэлементы, но еще и специальные смеси. Э, я тоже привела здесь, как и в прошлый раз, процентные соотношения от рекомендуемой дневной нормы для взрослого человека. Э, пока вы читаете состав, я буду попутно комментировать, э, Дело в том, что, как вы помните из прошлого нашего разговора, витамины группы В являются водорастворимыми. То есть сколько бы ты их ни принял, если тебе, грубо говоря, не нужна такая доза, то есть у тебя нет повышенной потребности витамины группы В, то излишек выводится из организма, не вызывая какого-то, скажем так, напряжения для систем, не вызывая... Грубо говоря, передозировки и отравления, да. Поэтому там, где вы видите B1, B2, B6, PP, folio, B12 это вот там прямо вот даже B12, процентов из них все, что нужно, усвоиться. А скажу вам еще одну вещь: что с возрастом усвоение витаминов группы В уменьшается, то их, их нужно потреблять больше. А потребность, как это ни странно, увеличивается. И при шемической болезни сердца, например, нехватка В12 увеличивает риск э, атеросклероза, увеличивает скорость развития заболевания. То есть это действительно важно обеспечить такое повышенное потребление витаминов группы В. А вот жирорастворимые витамины, это А, С, Д, И, И К, они могут накапливаться э, если их передозировать. Поэтому, как вы видите, их меньше суточной нормы из-за расчета того, что вы же все-таки продолжаете кушать и потреблять витамины из пищи тоже. предлагаю вам еще раз восхититься, скажем так, умом, предусмотрительностью, знаниями ученых, создававших этот комплекс. Давайте перейдем к следующему слайду. Минералы. Посмотрите, пожалуйста, здесь тоже э, я прошу обратить ваше внимание на то, что вот, допустим, э, йода, многим может показаться, что его вроде бы как и маловато, но мы потом с вами посмотрим, э, я приведу эти, знания, эти данные еще раз, но скажу уже сейчас, что, э, как вы помните, Вообще, скажем так, основной целью компании GNS было предоставление продуктов для продления жизни и для сохранения молодости. То есть, безусловно, скажем так, кто задумывается о продлении жизни и сохранении молодости? Прежде всего, это люди, которые достигли зрелого возраста. Пока мы молоды, мы, в общем, достаточно легкомысленно относимся к тому богатству, которое нам дала судьба. А к сожалению, потребность в йоде с возрастом сохраняется, но если йода поступает слишком много, это, можно сказать, почти так же опасно, как если его поступать недостаточно. Поэтому именно вот на содержание йода, я прошу вас обратить особое внимание, его именно столько, сколько нужно, чтобы избежать дефицита, но, тем не менее, даже если вы принимаете ЭМПМ длительно, вы не вызовете передозировку йода. То есть опасения многих партнеров и вопросы, которые часто я слышу на скайп о том, что эти комплексы могут как-то повлиять на работу щитовидной железы у тех, у кого уже есть проблемы, они беспочвенны. Мы никоим образом не сделаем ничего плохого приемом ЭМПМ, то по той лишь причине, что там йода недостаточно, чтобы вызвать проблемы, но хорошее количество, чтобы помочь организму. Еще прошу вас обратить внимание, было пару вопросов от партнеров, почему в этом комплексе нет кальция. Дело в том, что кальций – это макроэлемент, не микроэлемент, и, безусловно, его количество важно. Кальций есть в АМ, в утренний скажем так, части комплекса, его там э, достаточно для дневной нормы. Но очень часто с возрастом развиваются заболевания суставов и костей, остеопороз, и врачи назначают дополнительно обогащение питания кальцием или лекарственные препараты для лечения остеопороза. Плюс кальций влияет на всасывание очень многих других микроэлементов и витаминов. И я э, здесь подчеркиваю, что в данном случае здесь продумано все идеально, именно потому что кальций здесь не мешает всасыванию всех остальных веществ, а кому нужно и назначено, так, действительно врачи назначат и будет всего достаточно. Но зато не страдает э, потребление остальных очень важных веществ, о которых мы с вами продолжим говорить далее. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь начинается мое любимое. Вообще мне очень нравится читать каждый раз. Это запатентованная смесь, специальная смесь, ну потому что нигде больше такого нет, поэтому вы можете в полной мере гордиться компанией, которую представляете, потому что действительно э, это уникальные продукты. Так, поддержка теломеров. Вы помните, что э, частично эти компоненты были представлены и в ЭМ, но в вечернем комплексе есть... Отличия, которые именно направлены на то, чтобы в ночное время происходило более эффективное восстановление, а не было перевозбуждения, то есть там, где в утреннем компоненте мы стимулировали обмен веществ, здесь мы наоборот в какой-то мере даже его, скажем так, регулируем в сторону успокоения, но при этом комплекс продолжает работать на восстановление организма в ночные часы запатентованная смесь, она, в принципе, такого же содержания, как ВМ, но отличие здесь, вы видите, это валерьяна, то есть мне про нее вообще ничего не надо говорить, все советские люди знают, что это за растение. Также есть вот экстракт желтокорня канадского, это очень серьезный антиоксидант, и, допустим, в... Ведической, в аюровидической медицине куркума очень широко используется для лечения многих заболеваний и тоже продления молодости. Собственно, эти знания использованы и здесь, в этом комплексе. Кверцитин, про который я вам говорила сегодня уже, что по нему есть серьезная доказательная база, как, собственно говоря, и по ванадию, как фактору защиты ДНК. Ну и другие вещества, поверьте, Точно так же э, благотворно влияют именно на сохранность теломер. Следующий слайд, пожалуйста. Опять специальная смесь, э, которая, собственно говоря, влияет благотворно на обмен веществ, э, э, скажем так, уменьшая вероятность э, э, какого-то замедления, обмен веществ и патологического набора веса, а также регулируя экспрессию генов. Альфа-липоевая кислота, о которой я уже говорила, эликарнитин, замечательные доказательные базы, экофермент-Q, бетаин и физитин, эрисфератрол, о котором мы уже очень много знаем благодаря продукту резерв э, сера, которая является и антиоксидантом, и гепатопротектором, и фактором защиты ДНК. В общем, ну, что вам сказать, Нобелевские лауреаты плохого не сделают, если так немножко юмора, да? Следующий слайд, пожалуйста. И опять специальная смесь, антиоксиданты. Мы видим здесь опять кожицу винограда, то есть там есть сересфератрол и антоцианы. Известно, что крестоцветные также обладают защитным действием и, собственно говоря, наши онкологи даже рекомендуют питание, обогащенное этими продуктами при радиохимиотерапии. Розмарин, ячмень заячий и экстракт сосновой коры, который точно так же благотворно влияет на клетки при воздействии каких-то окислительных факторов. Экстракт календулы – это все, собственно говоря, компоненты, которые очень важны для защиты клеток. И еще одна специальная смесь – это поддержка репарации ДНК. Репарация – это с починка. Как вы видите, мелатонин, про который я вам говорила, что он регулирует не только биоритмы, но и, собственно говоря, гормональный фон – он также участвует и в восстановлении ДНК, а также и фитиновая кислота. Следующий слайд, пожалуйста. Комплекс для поддержания здоровья клеток сходен с тем же... Он, в принципе, аналогичен тому, что содержится в ЭМ, поэтому вы можете просто окинуть взглядом этот перечень, вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, и еще раз скажу, что ферменты здесь нужны с той целью, чтобы улучшить усвоение достаточно такого серьезного комплекса ПМ. То есть это не лечебные дозы для, скажем так, коррекции недостаточности при хроническом панкреатите, а именно дозы ферментов, которые нужны для нормального усвоения всех тех компонентов, о которых мы сегодня говорим. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, на еще одну специальную смесь для регулирования клеточных процессов. Мы с вами, когда обсуждали систему ЗН, говорили о незаменимых аминокислотах. Часть незаменимых аминокислот содержится в ВМ, часть в ПМ. Это Состав этой смеси не аналогичен внутреннему, потому что если про ЭМ мы говорили, что есть аминокислоты со стимулирующим на обмен веществ действием, здесь э, аминокислоты, которые не, э, скажем так, стимулируют, а участвуют в восстановлении, то есть они не будут э, возбуждать, а будут именно э, способствовать восстановлению организма в период ночного сна. Также вот обратите внимание на таурин, о котором мы говорили с вами уже сегодня. И еще прошу обратить ваше внимание на то, что в вечернем комплексе есть смесь пробиотиков, которая по составу запатентована также. Она уникальна для данного комплекса ПМ по составу бактерий и содержит 50 миллионов колоний образующих единиц, то есть 50 миллионов бактерий каждой дозе врачи, которые может быть есть сегодняшней аудитории, подтвердят, что когда мы даже используем препараты для коррекции дисбактериоза продающиеся в аптеках, многие из них содержат такие дозы, то есть являются лечебно-профилактическими. То есть здесь действительно комплекс очень хорошо продуман, в том плане, что даже если есть какие-то нарушения дисбактериоза скрытые, уже ПМ будет регулировать эти состояния, даже до того, как вы, собственно говоря, узнаете или почувствуете по симптомам, что у вас этот дисбактериоз появился. Следующий слайд, пожалуйста. Итак как мы с вами говорили, ПМ обеспечивает эффективное ночное восстановление. Посмотрите на эту замечательную кошечку. Пока вы спите, он работает, способствуя восстановлению не только с помощью витаминов и минералов, но и семи, семи, внимание, дорогие друзья, специальных смесей, которых больше нигде нет. И все они обладают взаимно усиливающим эффектом. То есть, как мы говорили, прошла с синергизмом. Каждая из компонентов усиливает действие другого и дополняет его. И посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Я предлагаю вам немножечко поупражняться в математике, подвести итоги, чего и сколько содержится в комплексе EMPM, если мы принимаем все, как, собственно говоря, порекомендовали нам создатели комплекса от компании GNS. И это, значит, две. Таблетки АМ утром и две таблетки ПМ вечером. Витамина А у нас две трети суточные дозы. Витамин С, который является водорастворимым и участвует во многих процессах, включая иммунитет и антиоксидантные свойства, и восстановление слизистых, и, в общем, очень многогранное действие. Но является водорастворимым и не накапливается, даже если вы передозировали. Его, как вы видите, 700%. Витамин D, ставлю звездочку, здесь 18%. Помните, я начинала говорить про кальций, что кальций зачастую используется как, э, э, скажем так, ну, не препарат. Начинал кальций свою карьеру как пищевая добавка. Сейчас, собственно говоря, он используется в лечении остеопороза у людей э, после 50 лет. И, допустим, в Соединенных Штатах Америки назначается как обогащение питания женщинам в менопаузе. Вот. Соответственно, витамин D тоже используется в тех же самых целях, поэтому здесь создатели комплекса его, собственно говоря, обеспечили именно в таком процентном соотношении, потому что большая часть потребителей комплекса – это люди старше 40. Витамин Е e – очень серьезная доказательная база по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его здесь 300%. Ну, про витаминные группы В мы говорили, что их сколько не положи, а также ИП витамин А, биотин и пантотеновая кислота, что их сколько не положи, все, что будет ненужным, оно выделится без эффекта какого-то отрицательно на организм, но потребление их с возрастом увеличивается. Следующий слайд, пожалуйста. Так, вот попутно отвечу Юлии, насчет того, что кальций усваивается только с кремнием, ну, честно говоря, таких научных данных нет, иначе мы бы давным-давно уже назначали бы в медицинской нашей деятельности препараты комплексные кальций с кремнием. Но, как мои коллеги подтвердят, таких препаратов нет, кальций усваивается только с витамином D. Вот это, Юлия, верно совершенно, поэтому если вы принимаете кальций без витамина D, вы увеличиваете риск развития э, отложения камней в почках а, и кальциноза сосудов. А Когда вы кальций принимаете с витамином D3, соответственно, он идет куда надо и нормально усваивается. Про витамины B. Не буду повторяться, посмотрите просто на эти процентные дозы. Вообще, я вам хочу сказать, что американцы очень любят витамины группы В. Какой их комплекс не возьми, там витамины группы В по меньшей мере двойные, тройные нормы. Так что они, собственно говоря, знают толк в продлении жизни и, скажем так, сохранении молодости. Следующий слайд, пожалуйста. А, попутно, пока загружается слайд, отвечу, отвечу Татьяне насчет фармацевтического происхождения. Дело в том, что э, формы витаминов, э, на досуге как-нибудь вернетесь к тому слайду, в котором я витамины указывала, они все содержатся в этом комплексе в, э, в биологически активной форме. То есть это, скажем так, не... Витамины, которые были на рынке, скажем так, лет 20-30 назад. Сейчас фармацевтическая промышленность всего мира, собственно говоря, идет вслед за производителями биологически активных добавок и тоже использует уже биологически активные формы, которые усваиваются полноценно. Ну а Дженнес, поскольку изначально собрала очень серьезную компанию ученых и разрабатывала комплексы, исходя из последних научных данных, естественно, что позаботилась о том, что витамины, которые содержатся в этом, в этом комплексе, были наиболее, скажем так, сродственные организму и усваивались максимально. По поводу йода, как мы с вами уже говорили, в одной порции суточной содержится в сумме 42 микрограмма. Дело в том, что, дорогие друзья, возрастные нормы потребления йода разные. Если, допустим, беременная женщина должна потреблять 250 микрограммов в сутки, то, как вы видите, здесь женщины старше 40 лет не рекомендуется ему потреблять более 100 микрограммов в сутки, потому что это может э, вызвать определенные нарушения в работе щитовидной железы. И, как я уже говорила раньше, э, создатели комплекса очень хорошо все продумали в том плане, что мы какое-то количество йода получаем из пищи и в то же время вот, э, фактически две трети земного шара это йододефицитные регионы, то есть восполнять недостаток мы будем, но без риска какого-то передозирования. Ну и остальные микроэлементы вы видите. Звездочками я пометила медь и марганец, это достаточно важные микроэлементы, но э, тоже при их избыточном потреблении есть риск накопления с формированием заболеваний, поэтому, как вы видите, здесь их количество Невелико, но тем не менее оно достаточно для того, чтобы работали все те комплексы защиты теломеров и репарации ДНК, о которых мы говорили ранее. То есть здесь эти микроэлементы служат цели защиты и восстановления клеточных структур. Следующий слайд, пожалуйста. немножечко юмора, Анна, я надеюсь, что вы не в обиде на меня за то, что я использовала вашу фотографию. Дело в том, что фактически, скажем так, та сильная команда, которая есть Джинес, как я заметила, очень часто летает. Авиаперелеты, к сожалению, сопряжены тоже с действием радиации более серьезным, чем для тех, кто, собственно говоря, живет на Земле и пользуется самолетом менее раза в полгода. Поэтому для вас и для Влада, и для Ата, и для многих других партнеров, кто живет очень активно и, собственно говоря, помогает многим людям узнать о преимуществах продуктов ЖНС. Потребление антиоксидантов является вопросом собственно, первостепенной важности, поэтому для вас, дорогие друзья, ЭМ и ПМ это, собственно говоря, маст, то есть обязательный компонент сохранения работоспособности и хорошего настроения при ваших повышенных нагрузках. Так что продолжайте в том же духе, пожалуйста. Следующий слайд. ЭМ и ПМ, как вы видите, действительно уникальны по составу. То есть я не знаю другого такого продукта ни на рынке фармацевтической промышленности, ни сферы биологически активных добавок, который бы повторял состав ЭМПМ. Но есть, скажем так, группа людей, для которых это особенно актуальный комплекс. То есть если есть какой-то риск дефицитных состояний, хронических заболеваний, действительно нужно обогащение питания. Курение – это очень серьезный фактор риска. И, скажем так, при курении расход витамина С увеличивается в 3-4 раза. Действие курения на теломеры губительные, и в следующий раз, когда будем говорить про я вам покажу замечательное исследование сибирских ученых, которые следовали длину теломер у разных э, групп лиц. И вы увидите, насколько длина теломер у курящих отличается от длины э, теломер здоровых людей того же возраста. Также у кого есть вредные факторы на работе, авиаперелеты, о которых я уже говорила. Те, кто совершенно зря, кстати, часто посещают солярий, также должны позаботиться о том, чтобы обеспечить антиоксидантную поддержку. Лица старше 40 лет, безусловно, уже должны задумываться о том, что нужно защищать свои органы и системы от преждевременного повреждения, особенно если вы живете в городах и тем более в мегаполисах. Также, если у вас уже есть хронические заболевания, коррекция питания замедлит их прогрессирование, и также, если есть какой-то риск дисбактериоза или уже имеющийся дисбактериоз, то с, по, с целью коррекции микроэкологии кишечника МПМ также э, поможет э, в этой группе. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, я вижу, что Татьяне уже интересно узнать информацию о теломерах и вредных привычках. привычках но, как говорится, видите, продолжение следует. Я все расскажу честное слово. Естественно, наш завершающий блок «Вопросы и ответы» я позволила себе привести парочку наиболее показательных, потому что, думаю, будет интересно всем. Вот такой пришел вопрос от одного из партнеров. Женщина 49 лет, идет менопауза, принимала 3 месяца витаминный комплекс и МПМ по 2 таблетки 2 раза в день. Цикл так и не восстановился, но приливы стали менее выраженными. Давление 140 на 90, то есть слегка повышенное. Стоит ли ей продолжать прием данных витаминов или может добавить резерв или Вы видите, на слайде я привела, скажем так, классификацию менопаузы. Ну, менопауза – это последняя самостоятельная менструация в жизни женщины. Простят меня мужчины, но вообще это вопрос, который надо знать всем. Вот, собственно говоря, это грамотность определенная. Так что э, прошу узнавать эту информацию. Итак, менопауза может быть нормальной. То есть последняя менструация случилась, в возрасте от 45 до 55 лет. Может быть ранней, когда это произошло, в возрасте от 40 до 44 лет. И преждевременно от 36 до 39. В этом вопросе, как видите, женщине 49 лет. То есть у нее менопауза случилась, собственно говоря, в возрасте, который, ну вот так всевышним предусмотрен. Естественно, что определенные функции угасают за ненадобностью. И здесь... То, что цикл не восстановился, это, в принципе, совершенно закономерный результат. Скажу больше, если бы он восстановился, это стало бы серьезным источником э, тревог и забот для семейного врача и для гинеколога этой женщины, потому что продление менструации, э, скажем так, в слишком в позднем бальзаковском возрасте, создают определенные риски онкологических заболеваний этой сферы. Поэтому в этом плане никаких тревог совершенно быть не может. Насчет того, что нужно ли продолжать прием данных витаминов, как вы видите из описания, цикл, в принципе, приема не лимитирован, то есть столько времени, сколько вы хотите обеспечить антиоксидантную поддержку своему организму, столько времени можете их принимать. Для них нет какого-то потолка приема. Да? Минимальный курс приема один месяц. Это минимум, который, собственно говоря, имеет смысл принимать эти, даже не скажу, витамины, а именно комплексы потому что это действительно нутрицептический комплекс. А насчет того, следует ли данной женщине продолжать, отвечу, да, добавить ли резерв или финити, я только за, потому что, конечно, когда есть уже гипертония, антиоксидантная поддержка всегда будет не лишней, ну а все, кто уже сообща, общался со мной ранее, знают, что я, как всегда, напомню, что коррекция давления тоже обязательная, Условия долголетия, поэтому, безусловно, дружите со своим семейным врачом или участковым терапевтом, работайте в направлении нормализации артериального давления и устранения факторов риска, как, допустим, лишнего веса, который тоже может вызывать повышение артериального давления. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один интересный был вопрос. Клиентка получает лечение по поводу дисбактериоза. Какие продукты GNS можно принимать? Скажем так, орфография и пунктуация сохранены. Да? Мой ответ был следующим: как вы видели, мы уже говорили о том, что есть смесь пробиотиков в составе комплекса МПМ, а именно во второй в вечерней части в ПМ. И мало того, допустим, сейчас на фарм-рынке уже появляются даже. Ну, я же говорю, зачастую фарм-рынок идет вслед за рынком нутрицептиков, потому что, скажем так, биологически активные добавки показали, что лучше работают пробиотики, которые содержат в вдобавок еще пищевые волокна и витамины группы В. Так вот, ПМ за счет того, что в нем содержатся витамины и микроэлементы, которые улучшают состояние слизистой, да еще и, скажем так, создают условия благоприятные для, скажем так, жизнедеятельности этих бактерий, вот, соответственно, они тоже будут обладать корректирующим действием по восстановлению микроэкологии кишечника. А еще попутно напомню вам, что такой продукт от GNS, как ZEN Pro, содержит не только омега-полиненасыщенные жирные кислоты, но и пробиотическую смесь, да еще и в дозировке, дорогие друзья, миллиарды, то есть 10 миллиардов колоний, образующих единиц на грамм. А вообще, хочу вам сказать, что даже из лекарственных препаратов, таких на рынке раз-два и обчелся, и это уже считается лечебными дозами. То есть, соответственно, для тех, кто занимается контролем веса, видите, как, опять предлагаю вам поаплодировать мысленно, а может и вслух создателям этого продукта, как они все учли, что лишний вес – это не только скажем так, патология питания, когда повышен может быть аппетит, но и возможно какое-то нарушение, и, скажем так, микроэкологии кишечника, которая вызвала какой-то дефицит витаминов группы В, и поэтому, собственно говоря, было нарушение и замедление обмена веществ. Так что для тех, у кого есть какой-то дисбактериоз по причине там, приема антибиотиков или каких-то других проблем, можете не только скажем так, красиво худеть и заботиться о здоровье, но знать, что вы попутно еще и корректируете состояние дисбактериоза. Следующий слайд, пожалуйста. Не могла с вами не поделиться. Была недавно на одной конференции, очень интересная, и остеопорозу, ну и там вот был такой интересный слайд, что превращает женщину в старуху. Пунктов достаточно много, но хочу вам сказать, что то, что касается заболеваний, в большой части случаев это, дорогие друзья, корректируется. То есть, что касается и давлений, заболеваний сердца, и артроза, и хондроза, и остеопороза, в современном мире это уже не приговоры, которые просто вызывают вот ухудшение качества жизни и преждевременное старение, а это состояния, которые могут и должны быть скорректированы с тем, чтобы сохранить молодость. Ну, что касается, скажем так, остальных пунктов, Вспоминайте высказывание Томаса Манна. Мы чувствуем себя на такой возраст, собственно говоря, на какой мы настроены, поэтому я вам предлагаю, дорогие друзья, настроиться на то, что вы будете следить за своим здоровьем и еще и приносить здоровье другим людям. И следующий слайд, пожалуйста. На сладкое еще один Нобелевский лауреат. Собственно говоря, получивший Нобелевскую премию мира, это Альберт Швейцер, тоже, собственно говоря, прожил 90 лет, то есть может считаться долгожителем, который сказал, что в 20 лет каждый из нас имеет лицо, дарованное нам Богом, в 40 лет лицо, которое дало нам жизнь, а в 60 лицо, которое мы заслужили. Поэтому я благодарю всех вас за то, что вы стараетесь заслужить молодое лицо и помогаете другим это сделать. И еще раз хочу сказать, что в современном мире замедлить старение – это уже не фантастика. Так что добрый час и большое спасибо за внимание.